Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракетух, Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. С Аллаха Всемилостивого и Милостивейшего. Сегодня тема нашей проповеди – заступничество и кто будет заступаться. Люди в этом брянном мире, когда сталкиваются с задачами, когда у них не хватает силы, они нуждаются в поддержке. Элементарно, если супруг с супругой хотят помириться, они нуждаются в третьем человеке. Или же если задача состоит с судом, тем более нужен тот, кто имеет и силу, и слово свое. То есть, назовем его юрист или же адвокат. То есть каждый человек, когда он понимает, что он не в состоянии, он вынужденно пойдет за помощью. Его будет такая необходимость. Создатель причин, наш Всевышний Творец, создал данный мир и называется этот мир причинно-следственный мир. Все в этом мире имеет причину. Есть, конечно, исключения, например, если мы нуждаемся, чтобы родиться на этот свет, мы нуждаемся в родителях. Здесь исключение Адама, алейхиссалям. Он без родителей. И также, если мы нуждаемся в еде, мы идем в магазин обычно или в кафе. Там еда. Есть исключение. И здесь, конечно, есть исключение. Это Иран. Иран на горе, можете посмотреть в Ютубе, если наберете «Аль-Мэн-Сэмэуи», естественно, на арабском, пока никто еще не переводил, никто такое видео не делал. На арабском показывают, в месяц Рамадан люди выходят просто на гору и собирают небесную манную. Но она, конечно, не как манная каша, а как, скорее, нуга. Это исключение из, из, из тем, что еда, может и без причин. То есть утром вышел, и на тебе еда. В основном все через причины. Исцеление от болезней через рук врача. Хотя и есть люди, которые уходят в крайности, говорят, нам врач нужен, Всевышний поможет. На этот счет сам... Пророк Моисей, Муса Алииссалям, когда разговаривал со Всевышним Творцом, известно его прозвище, это Калим Аллах, речь Аллаха. И он сказал Всевышнему, «О Всевышний, ведь ты создаешь болезнь, и ты создаешь исцеление. Зачем нужны врачи?» На что Всевышний ему сделал замечание, он сказал, «Разве ты хочешь испортить «Разве ты хочешь испортить мой порядок?» Всевышний говорит, «Разве ты хочешь испортить мой порядок?» То есть отсюда мы видим, что если человек говорит, я например, от Всевышнего возьму и исцеление, и пропитание, газ, бензин, рождение, то есть крайность, то это против шариата, потому что Всевышний сказал, ты хочешь испортить мой порядок. Отсюда делаем вывод, Всевышний так предопределил порядок, что через средства в этом мире все происходит. Не может ли он сам напрямик дать? Может. Почему не может? У него сила есть, он всесильный, кадир, мухтадир, но это его воля. И к чему все это? Потому что все люди грешные, кто-то, конечно, осознает, кто-то нет. Хотя и на этот счет, как сказал Лев Николаевич Толстой, если, говорит, услышите, что кто-то сказал, я безгрешный, знайте, у него просто плохая память, даже вот он говорил. Поэтому все совершают ошибки, большие или маленькие, разницы нет. Все равно он не может сказать, я безгрешный, все грешные, и все нуждаются в заступнике. Это предопределение Всевышним, и это в шарете прописано. Доводом является сура «Тога», аят 109-й. Всевышний Аллах говорит, «В тот день не принесет пользы заступничество». Всевышний что говорит, не принесет пользы. Он не говорит, не будет, он говорит, не принесет пользы. А я еще не закончился. А то если вот человек, если не знает арабский язык, читает чисто русский текст, если обращаете внимание, то иногда тексты берут как доводы, но до конца не пишут. Иногда многоточие, иногда просто отрывок два-три слова. Вот я прочитал одну треть аята. Уже можно сделать вывод но в конце ведь смысл другой. «Не принесет пользы в тот день заступничества, илля кроме того, кому Всевышний разрешит, каулян «И он будет доволен им». Вот кроме него, говорит. мен Кто это? У кого Всевышний будет довольствоваться, и кому он даст заступничество? что он говорит, что исключением является илля. Его заступничество принесет пользу, говорит Всевышний. И также знаменит Аят, это Аят Ракурси, Аят 255 истории Бакара, тоже Всевышний говорит, ⁇ Мангзалладия Шварндеху Кто будет заступаться перед Всевышним без его дозволения? Это не вопрос, это риторический вопрос. Кто русский язык хорошо знает, он должен знать, что риторический вопрос – это не отрицание. Это риторический вопрос, не требующий ответа. И в этом Айти что? Аллах говорит? Заступничество будет. Тоже, говорит, будет. Но? «Нан То есть, кто он? Опять же, он говорит «Нан». «Нан Кто он будет заступаться? С дозволением Всевышнего. Опять же, он говорит «Кто?» И об этом же и пророк говорил. В книге Файзул-Кадир, 4-й а я 163 страница, он говорил, «Шафа'ат йома Моя заступничество, день. Истинно, хак. «Фаман лам юғмин бига». Кто в это не будет верить? «Лам юғмин» – не уверует. лем якун мин ахлиха». Он не будет среди них, из них обладателем, обитателем он не будет. Поэтому, кто не верит, кто отрицает, это будет средством, что он лишится заступничества. И как вначале говорили, если человек лишается помощи в этом мире, помощи юриста, адвоката в суде, то кто поможет, если только сам не юрист? Сам себе можешь помочь, конечно, об этом и как раз будет Интерпретация термина слова ⁇ мен ⁇ Кто говорит? И в Хадис и в аяте, То есть будет человек, будут люди. Также пророк Мухаммад Мустафамириму и благословление говорит, у каждого пророка был обещанный дура. То есть Верхний каждому пророку обещал принять любой дура. И послание Гадлаха говорит, что все они поспешили. Использовали в этом мире. Я же его оставил на сотный день. То есть у каждого был любой <coughs> элемент, любой вопрос можно было спросить у Всевышнего, Всевышний дал бы. И все пророки говорят, использовали. Я, говорит, не использовал, чтобы заступиться за нас. То есть за всех его общины. сейчас вот кто живет, за всех, будет заступничество. И ведь он это дура еще не использовал, говорит. Но в хадисе он что говорит? Только тому, кто не будет предавать сотоварища Всевышнему Творцу. Тогда ему, если не будет предавать товарищество то ему будет по воле Всевышнего мое заступничество, говорит. И таким образом, усыщив, что будет шафарат и из аята, и из хадиса, из хадисов, Теперь вопрос. Сколько людей смогут получить заступничество? Из хадиса видно, что пророк говорит, что будут люди, которые будут заступаться только за одного. То есть один заступается за одного, как в суде, скажем, юрист за одного человека. Но также будут заступники, которые будут заступаться за двоих. Но также будут люди люди, которые будут заступаться за целые племя, племена. И он говорит, и из моей общины, из моей говорит, то есть его община началась с 7 века, и до сих пор его община – это мы, и он говорит, будет человек, который будет заступаться как племя Бану-Тамим, то есть огромное племя было известно в то время, очень много было людей целую деревню, племя. И Пророк говорит, этот человек сможет им содействовать, зайти в рай. На что спатьяне говорят, «О, Посланник Аллаха, это, наверное, не вы, кто-то другой, личность». На что Пророк говорит, «Да, это не я». Это говорится из хадисов мусли и Ибн Маджа. Хадисы достоверные. Также в других хадисах говорится, что кроме людей еще есть другие заступники, это Священный Коран, и сам пророк говорит, это и я говорит, и другие пророки, и также моя семья Аглибейт, ученые, шахиды и выучившие Коран Хафизой, и те, которые сохраняли отношения между родственниками и Аманет, то есть, то, что дали, чтобы ты его сохранил. Аманет. Вот эти вещи будут заступником в Судный день. И чтобы не говорили, что хадис один только, и он недостоверный, потому что кто-то кто-то из 15-16 века, личность одна, сказал, он недостоверный, хотя это в 7 веке было сказано, и в VII-VIII веке ученые из подвижников и из таби'инов говорили, что эти хадисы достоверные, плюс еще есть данные хадисы. То есть пророк это повторял не только в одном месте и в других местах, чтобы люди, люди и другие услышали, чтобы не было сомнения. Чуть-чуть измененный, то есть пророк, смысл такой же, но в других местах он говорил чуть-чуть по-другому. Он говорил... Когда будет судный день, я буду как предводителем пророков, буду хатыб, как имам хатыб, хатыб впереди идущий, и, и я буду обладателем заступничества. И в этом нет гордыни, говорит. То есть смысл таков, что быть заступничество, и я, говорит, буду заступаться. И в этом нет гордости. Некоторые говорят, вот пророк себя возвышает. Не он возвышает, а Всевышнего возвышает, потому что в предыдущем проповеди мы говорили ляуляка ляуляк ляма халякту. Хадис где, где Всевышний Аллах говорит, «Если бы Мухаммада не было бы, я бы не создал ни земли, ничего, ни тебя», про Адама говорит, Адама сказал сам Всевышний Творец. То есть он возвышает его, и в Коране это есть, если кто-то скажет, что дискуссия недостойна, в Коране есть, Аллаху малики, то есть и сам Всевышний, и ангелы прославляют. То есть слава кому? Аленнаби, пророку. В Коране сказано, это слово переводится как прославлять или же как совершать намаз. Два смысла. Но, естественно, мы не скажем, все уж не читают намаз пророку. А смысл будет прославляет. Зачем? Потому что он действительно великий из людей. Поэтому он говорит, я буду первым, я буду господином и обладателем заступничества. И далее говорит, что в судный день будут три категории людей, которые будут заступаться. Это пророки, это ученые и шахиды. И такой же хадис, но уже другой человек передает. Он говорит: заступников пять. Это священный Коран. Это отношения между родственниками хорошие. Это аменет, то есть то, что дали доверие, доверенный что-то предмет, что дали пророки, я и пророк и моя семья говорит. И отсюда, если кто-то скажет во-первых, мне будет ли, будет ли заступничество? Для этого человека ответ какой? Пророк говорит, что те, кто любили Ахнебейт, им будет заступничество, то есть одна только любовь к его семье, заступничество будет. Иногда слышно, как обсуждают сподвижников, которые. По каким-то причинам совершали войны, или же про супруг, про спутниц, про дочерей, про отношения Али, Муавия. То есть некоторые обсуждают очень упорно, тратят на это огромное время. Хотя в чем смысл обсуждения истории, если в это время можно читать Коран, Зикр делать, потому что ты это момент обсуждения обсуждаешь, какая будет польза? Наоборот, вред может быть иману. Здесь нужно больше проявить любовь, так как сказано, что даже тот, кто убил дядю пророка – сподвижник. То есть сподвижник он стал, осознал свой грех, поступок, и он стал сподвижником. И пророк говорит, любой человек из вас даже не достигнет пыли коня его. То есть сколько ты не старайся, все равно даже, вот, даже коня не будешь достоин. Сподвижник – он сподвижник, как бы он ни был, он сподвижник. Поэтому, если есть любовь, все, Аллах, будет заступничество. А еще другой скажет, а можно ли мне быть из тех, кому дано такое, что он будет сам заступаться? Тоже есть, потому что что говорит пророк? Люди, которые сохраняли родственные узы, они будут сами заступаться. Это сказано в хадисе «Джамиус Оссагыр, том 2, под номером 2461. То есть, если человек сохранял отношения между родственниками, братьями, сестрами, он сам будет заступаться, об этом есть хадис. Плюс к этому, если ему дали в доверие что-то, а он его сохранил, об этом тоже есть хадис, значит, и он будет заступаться. И, как и мы сказали, будет заступничество одному человеку, будет заступничество двоим, а может и племени. Что же касается тех, которые учат Коран наизусть, живут по нему, то про них сказано в хадисе, что они будут, будут заступаться за десятерых, которые должны зайти в ад, потому что намаз не совершали, пост не держали, закят из своих денег имущества не давали, Рошер из того, что картошка морковка вырастили, не дали. Хадж не ездили, хотя в Греции, в Гуа и в Монако были везде, а в нет. Кто будет оступаться? Хафиз. Десятерых сможет таких взять с собой, если они не предавались от товарищества и если у них была вера. Из подвижников Усман ибн Арафан, который известен, что взял две дочери пророка, супруги, сначала одну взял, она покидает мир, он берет вторую. И пророк говорит, если была бы третья дочь, я бы и третью тебе отдал. То есть такой очень был скромный из подвижников сахаба. И вот пророк говорит, что Усман ибн Афан в сутный день будет засыпаться за людей, как... Племя Рабиа и Мудар, то есть две племени. Представьте, да, две деревни, один человек заступается перед свежим, чтобы они зашли в рай. Две деревни, которые ничего не делали, но иман был, конечно, как у нас вот сейчас. И если спросите, заступничество в итоге это просто выйти из ада, зайти в рай? Нет, не только так. Первый, естественно, это выход из ада. То есть, если человек зашел в ад, он нуждается в заступничестве. То есть, что, что такое заступничество? Это означает вывести из ада. Это первый смысл. Второй смысл. Человек в ад и не зашел. Но есть нюансы отношений между людьми, где всевышний не вмешивается, потому что есть hakulla hakulla ребят, то есть право всевышнего есть право человека. Если нарушается право человека, всевышний не может вмешаться, потому что грех совершен не между Аллахом, а между людьми. Поэтому здесь всевышний просто не вмешивается. В итоге он в рай зайдет, он не может зайти в рай, пока не разберется с этим человеком, ведь он ему какое-то право нарушил. В итоге он нуждается в достопримечательности, то есть зайти в рай или же другая категория, которые, это, конечно, еще уровень выше, сейчас уровень будут высокие. Если первое – это просто вытащить из ада, мягко говоря, второе – ввести в рай, и третье – это бигайр хасаб. Очень повторяется в священном Коране, без отчета, без учета, без спроса, зайти в рай. Это третья категория, кому будет заступничество. То есть это аммоним. Первый смысл – выйти из ада заступничество, Второй смысл – зайти в рай. Третий смысл – зайти без проверки, потому что в судный день будет махшар, найдан, сырат. Говорится, в хадисах 50 тысяч лет будет отчет. 50 тысяч. Но третья категория, о которых мы говорим, после воскрешения, они будут в раю уже, уже, да, как они достигли заступничества. Без, без отчета, без счета. Просто взяли и зашли. Это третья категория. И четвертая категория. Это когда человек с юношеских лет вырос. Хотя друзья в дискотеках, а он не в дискотеке. Друзья на улице играют, а он сидит, Коран читает. И на все тяжело. Навс говорит, вот твои друзья там мяч пинают, а ты здесь Коран читаешь. На все тяжело. Или же кто-то другой намаз читает, когда другой грешит. И в сотни день выясняется, смотрит и тот в раю, и этот в раю. Опять быть на все тяжело. И тогда ему нужно быть чтобы возвысится, потому что он достоин высшего, нежели тот, который намаз не совершал, просто зашел в рай. То есть они оба в одном, в одном уровне. Ему нужно заступиться, чтобы он был на том уровне, который заслужил. Тогда кто-то спросит, а зачем тогда он сразу после воскрешения не зашел на тот свой уровень высочайший? Ответ на этот вопрос звучит из примера, который мы видели, когда разговаривали один, как говорится, успешный бизнесмен, один парень, говорит, вот я одному имаму помогал, помогал, а когда я остался без работы, из-за этого периода вируса потерял свое дело, он мне не помог. Он говорит, не помог, я искал работу, говорит, потом нашел и, и меня взяли на работу, говорит. И мы говорим, а... Когда ты за, этот, устраивался на работу, неужели не было конкуренции? Было, говорит, конечно, как не было. Говорит. Там столько людей говорит, сидели, чтобы, говорит, взяли его на работу. Я, говорит, проходил этот диалог, меня, говорит, проверяли. А -а -а. И ты один прошел, да? Да, говорит, потому что я же старался. И как ты старался, интересно. Если поступаешь не на работу, который отучился в университете, и все ответы знаешь на вопросы, это собеседование же. И мы ему говорим, ты не думаешь, что тот имам за тебя молился, когда ты потерял работу, чтобы ты нашел новую работу? Нет, говорит, не думаю, я своими силами их зашел. Вот чтобы этой ситуации не было в раю, этот человек, который заслуживает высочайшего уровня, и он смотрит, рядом с ним кто? Другой мусульманин, который намаз не читал, раза не держал, но они на одном уровне. А если бы этого не было, если бы он сразу после восхищения оказался бы там, где... Он заслуживает, он да что сказал? Я своими намазами зашел на этот уровень восьмой. Какой шафарат? Не, я сам дошел. Вот поэтому, чтобы не было этого высокомерия, он видит, а шафарат надо, чтобы возвыситься. Это вот уже четвертый смысл данного слова «заступничество». Поэтому не просто нужно запомнить, что заступничество – это просто... Помощь. Это не просто помощь, это не просто выход из ада, это не просто вход в рай. Это еще также без отчета зайти и также возвыситься в раю. И вот тут тоже нужен шафарат. И об этом мы после Азана всегда делаем дура. Все говорим дура, ати мухаммада ниллади нахомам махмуд. Вот это Имакам Махмуд означает восхваленное место. То есть это не надо думать, что это какое-то определенное физическое место. Это означает положение, когда будет пророк заступаться. То есть это право Шафарата. Поэтому самый высочайший уровень заступничества данного пророка, когда Всевышний предоставил ему два выбрать из двух, или же пол общины, то есть представьте, да, сколько нас мусульман, пророку было дано такое право выбрать, или половина верующих из общины зайдут в рай без отчета. Второй вариант, Всевышний предоставил пророку выбрать, что никто не зайдет в рай без отчета, но будет зато у тебя возможность заступаться. Вот таких два варианта было предложено пророку. Или же половина просто в сутный день заходит в рай без отчета, а половина стоит и думает, как зайти в рай. Второй вариант было предложено пророку – право заступиться. И пророк говорит, я выбрал право заступиться. И вот это называется шефарат уль Кубро, то есть шефарат кубра, кабир, акбер, высочайший шефарат. Он выбрал, опять же, потому что сильно любил нас, видел, какой уровень, какое положение будет у нас. И поэтому делал дура. И Альхам Дуля Всевышнему это дал. И по воле Всевышнего. если Он разрешит, когда Он разрешит, Малкам Нахму, то есть положение заступаться, надежда, что нам это будет.